Всем привет, с вами Рома. Сегодня я вас научу делать свои анимации, вы соучфильмейкер. Э, Сейчас, э, это просто у меня все окошки пропало, ой, то есть все вот это пропало и пришлось теперь это пользоваться этим окошком. Знаете как устранить, сразу же говорите. Ладно, сделаем load map, как всегда, и выбираем нам известную первую карту, потому что как я к ней привык совсем делать анимации. Сегодня мы сделаем анимацию, как ходьбы и стрельбы. И есть два вида ходьбы и два вида стрельбы первый вид ходьбы это заснять его и стрельбу то же самое а второй тоже это сделать но легче всего я вам покажу сначала самый легкий выбираем камера 1 и в этой камере 1 мы жмем на эту кнопочку и это запись Когда в грудке 4 сделали, вы начинаете бежать или что вы там будете э, делать, там прыгать, бежать. Все, сделали анимацию, как у нас, можно сказать, даже спалнился разведчик. Давайте сделаем пониже, чтобы казалось, как будто это он заспаунился. Потому что надо сделать так, чтобы типа. Ой, пропало. да что такое, блин! если у вас такое случается, если вы случайно это позакрывали этим и все, то придется вам все время, все время с этим мучиться. поэтому никогда не нажимайте на этот крестик, потому что теперь я с этим мучаюсь. если у меня, у меня часто такое бывает, что окошки пропадают, то приходится перезагружать программу Поэтому постарайтесь не нажимать на эти крестики, а ладно, я сейчас перезапускаю. Так, я перезагрузил программу, сейчас Windows. И выбираем Motion, Click Editor. Ну и он, как всегда, тоже пропадает. Блин. Лучше всего все позакрывайте, и потом, перед тем, как выключить. И теперь мне придется опять перезагружать. Так, сейчас, ага, корректа. Выбираем нашу программу, Windows, Motion. Реймари. И, и, анимацию. Все. Ну, все, раз. Ну, потому, ну, я вот случайно один раз нажал, и в итоге я потом думал, блин, как это вернуть? Как это вернуть? И в итоге, когда все клацал, я случайно заделаю эти два крестика тоже. И в итоге оно у меня так по кошках. Если у вас есть хоть какой-то, э, ну, если вы знаете хоть какой-то есть, ой, если у вас есть какой-то, короче, план, скажите. Я его пробую. Если он получится, я... Это я вам буду очень благодарен. Не, но ну, если не получится, я же не обижусь все равно. Потому что э, с кем не бывает, то можно ошибиться. Сейчас карту долго выбирается. Ну я как бы тут все вот так и следит, и... Windows, EV, ну вот это все просмотрел, но ничего, то, что мне нужно, мне кажется, я не нашел. Ничего. Ладно, выбираем нашу новую камеру, камера 1, возьмем F11, а теперь вот запись. Ждем 4 ватка и начинаем. Можно нажать опять F11 Теперь жмем F11, обычное, выбираем на солдата Пускай будет два игрока, чтобы вот этих всех девятерых не спаунить Жмем опять на запись Ну ладно, давайте сделаем троих ну, ладно, третий потом типа Все, наша анимация готова. Но это не все. Я придумал новый способ для анимации, как переключение камер. Что-то оно в видео это гигантское. Ладно, делаем вот сюда, жмем и выбирайте этот фильм-клип. Это новый фильм-клип, который будет вам как раз переключать на, втор на вашу вторую камеру. И вам как раз не надо вот это все по частям сохранять и вместе вырезать. Ой, ну вместе соединять. Как раньше это делал я. Конечно, оно что-то очень огромное у меня, поэтому э, теперь мне придется с этим нудиться, нудиться и все это э, так устанавливать. Еще и вот это надо убрать, эту то У нас прям так много слишком камер не будет, поэтому я вообще думаю, что можно э, как бы взять и две камеры. Вообще легче всего уже вот так, uh -huh. ну а вообще лучше всего вам надо это вот так скоротить, вот, вот, вот так, и потом просто одну под, подвинуть, но я уже так решил сделать. уже изображен подрывник, который на контрольной точке э, все ну, вот это короче подрывает. Ну все подрывает. Кстати, старайтесь никогда не менять персонажа во время. Там, где съемочная площадка, а то тогда там двух персонажа останется. Вот я столько раз это прокупила и сделала. Так, для моей анимации мне надо два предмета. Это второй и первый. Всё, можно делать анимацию. Моя анимация будет вот что. Контрольная точка. Он вот сюда подходит. И я хочу сделать, что сюда солдат подходит. И он его вот убивает. Но в итоге потом его убивает... разведчик И в итоге у нас вот такая анимация. Взмём на запись. Выбираем пока солдата. А знаете, а лучше пока заново попробовать, а то что-то смотрите, как-то мы не успеваем по времени. Так что давайте сначала добежим, а то мы не успеваем по времени. Давай взбираем. Ну, что-то вот где хочет. Поэтому выбираем наши две оружки. Нам понадобится всего дробоника. Нажмете букву Б записи. Теперь можем посмотреть, что у вас получилось. Кстати, вот у нас вышла вот такая мимоция. Жмем на запись. Выбираем пока разведчика, пока не все вот это проиграет Анимация. Погоди, поделаем маску. Погоди. анимация заканчивается. Блин, он всегда когда падает именно на нашу камеру. И вот, типа, он так упал. Кстати, не забывайте добавлять new лайк Он вам поможет сделать картинку более светлее и делаем его немного, немного Наводим нью-лайк на нашего э, игрока. И вот И вот у нас получается кадр, как он светлый и у него хорошо видно. Выбираем нью-модель. У меня вот, кстати, я установил... Ой, как много... Ой! Немного не того я уже спауню, но его пока не а вроде удаляет, вообще не знаю, что я ни разу не удалял <сёк> Ладно, у меня так много, ой, как много моделей разных Ну, такая я не так не могу понять, кто, кто это такой Я так и не могу понять Ну, что ой, что это, кто это такой страшный А, это что, вот <сёк> Мы выбираем, кто нам нужен, а нужен нам любимым, ну, ведущая, которая, ну, не телеведущая, а та, которая говорит, внимание, дорога роунда стол, там столько-то, только на да, минутки. Так, разные у нас, это вони у нас. Ну, ладно, я не могу найти ту, которая, ведущая, которая говорит, внимание, это ты, люди, ты столько-то. Почему они тут берутся, я их не устанавливаю? Я не помню, чтобы я их устанавливаю Мы выбираем нашего маленького той Бонни, кстати из ФНАФ ВОРЛД, кто задается вопросом, кто это, почему Бонни такой странный, если кто-то не знает, то есть ФНАФ World. ну пока не вышел еще, он увидит какого-то февраля там, я там в стиме обновлений читал, выбираем нашего, наш скелетик нашего Бонни, кстати, он реально прикольный, делаем ему такие анимации, выбираем ему, чтобы его можно было повернуть, и вот на этом кадре сейчас мы его. Ага, ага, отодвигаем, отодвигаем отодвигаем. Надеюсь, это не сохранится. Вот. А вот тут уже можно делать анимацию, как он начинает ходить. А сейчас мы ему анимацию ходьбы добавим. Ой, смотрите, какой он очень быстро ходит. И это нехорошо. Не Хотя, это можно по приколам взять, как там быстро ходит. <coughs> ну ладно, в общем, надо сделать его анимацию немного... Надо сейчас сделать, чтобы он так быстро не ходил. Сейчас добавляем ему анимацию, добавляем еще одну анимацию. И вот тут уже добавляем ему медленную ходьбу. Теперь мы можем просмотреть нашу ходьбу. Да ну что такое, слишком быстро опять Ладно Ах, Да оно издевается надо мной, ну ладно Можем делать подлиннее нашу анимацию И вот на этом моменте Добавим ему Поворот головы Ой, это челюсть, не то. Кстати, анимацию, как они говорят, им легче всего всех делать. Блин, а где его полностью было? А вот. Выбираем, как он начинает на него показывать Дэд. Дед это анимация фраза Хейли, смотрим обратно на нас Так добавляем ему анимацию просто так, делаем ему анимацию в вот. да. Ну ладно, не, ладно. Итак, садятся. Теперь мы можем сохранить, что у нас получилось. Это экспорт муви с Ой, не то. Выбираем экспорт и муви и просто вот это самое, да? Экспорт муви. И ждем, когда наша анимация вся полностью проиграет. А когда наша анимация проиграет, мы можем добавлять еще какие-то звуковые файлы. Ждем, когда наша анимация полностью проходит. Угу. Кстати, не советую вам, если у вас, например, снять на бандикам, что у вас анимация заполучилась, а уже лучше долго подождать. Потому что оно тогда некачественно снимет, и ваша анимация будет не очень качественно смотреться. Ждем, когда наша анимация проверяет, а потом в монтаже я добавлю э, звук Дэн. Как наш Бонни, той Бонни из ФНАФу сказал «Dead». Кстати, пока можем найти нам нужные фразы, пока оно все ищет, да идя английская, английская, речь. Вы можете Видео, да, да, да. Языки английские, постоянно классный да, да, да, да. Выбираем... Так, щас, щас, щас, щас. Далее. Ой, не то. А, ну это... Э, нет, я в википедию выбрал, что нам не очень интересно. Давайте выберем тогда, наверное, обратно на русский. Потому что это не речь. Так, оно пока еще сохраняется. Давайте восстановим. Понятия, я, я вам Я обычно файл прям такие какие-то коробочки. Ой, ой, ой, Давайте ой, Господи, как много Почему ой, обычный... а, Могу ли я? Я питаюсь каждый день Скажите, если еду совсем не лень, если еду совсем не лень, я всегда найду еду. Все! Всегда ну, найду Как вы знаете, а, с... что биткофизм не перенимает такие видео, поэтому не теперь вам эти еда. видео записывать Все, давайте, что у меня пока! А, пока на пока! Не еда тебя! Итак, все готово, осталось. Еда! Еда! Иди ко мне сюда! Звучит с... припев из песни Ой. про еду для всех, для и вас! Еда! Еда! Иди ко мне сюда! Иди сюда ко мне, еда тебя я съем сейчас Дэд Вот, где он голову начинает поднимать, мы добавим ДД. Дэд Теперь можем просмотреть нашу анимацию Давайте просмотрим заново и готово Так, а вот здесь как раз, где они просто стоят ничего не делают, можно вырезать Поэтому вот так Thank you. Теперь вы можете сохранять вашу анимацию и загружать на интернет, куда вам там надо, ну, для чего вы ее делаете, другу перекидывать. В следующем выпуске я вам покажу ну, разговоры, как делать, конечно, самому мне пока это тоже плоховато получается. Готово. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Стодиала Ксенбрума. Всем пока. Сегодня был видео урок про то, как мы... Ой, то есть сегодня в этом видео уроке мы делали анимацию ходьбы, стрельбы. Ну, а сделать как ее вживую, вы знаете, это легко. А всем пока.